Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Чтобы выполнить цель правительства по росту ВВП на 3,3,5% в год, Производительность труда, ВВП на одного занятого в стране, должна ежегодно увеличиваться на 4-4,5%, подсчитали в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Задачи по росту производительности труда и сохранению рабочих мест противоречат друг другу, считают в Центре. Из-за искусственного и обусловленного понятными социальными причинами сдерживания освобождения занятых в России. Производительность труда в 2-2,5 раза отстает от уровня наиболее развитых и в полтора от уровня менее развитых стран, указывает руководитель направления макроэкономика Дмитрий Белоусов. Товарищ, сколько можно повторять? Капиталу плевать на тебя и твою семью, ведь единственное, что его интересует – прибыль. И ради прибыли нужно выбросить на улицу тысячу-другую наемных работников. Капитал это устроит. В Госдуму внесли проект о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишес. Сейчас экс-лидера нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны. Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действий гарантии неприкосновенности президента, прекратившей исполнение своих полномочий, пояснил Клишес. Российская Федерация – буржуазное государство, оно принадлежит буржуазии и ее ставленникам. Неудивительно, что законы пишутся под них и ради них. Падение курса рубля встречает массовое одобрение со стороны населения России, считает миллиардер Олег Дерипаска. По словам Дерипаски, входящего в топ-50 богатейших людей страны с состоянием 2,3 миллиарда долларов по оценке Forbes, политику слабой национальной валюты фактически поддерживают 75% населения. В качестве примера Дерипаска приводит в своем телеграм-канале опрос общественного мнения, проведенный онлайн-платформой WebBankir. Его результаты публикуют в ведомости. Согласно исследованию, 50 26% россиян считают, что ослабление рубля никак не влияет на их материальное положение. Еще 24% сообщили о незначительном ухудшении своих финансов из-за роста курсов доллара и евро. Заметное ухудшение своей финансовой ситуации из-за девальвации заметили, согласно опросу, только 18%. Дорожает все, дорожает на десятки процентов. И это при том, что многие люди потеряли работу в период пандемии, но дерепаскам этого не видно ведь все издержки кризиса они заботливо прикладывают на наши плечи. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ПАООН, с серьезными продовольственными проблемами столкнулись в общей сложности 20 стран. Среди них Афганистан, Центральная Африканская Республика, Демократическая Республика Конго, где дефицит продуктов питания испытывают 22 миллиона человек. Это самый высокий показатель, когда-либо зарегистрированный в отдельном государстве. Директор управления ФАО по чрезвычайным операциям Доминик Бюржон призвал международное сообщество принять срочные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации. «Мы глубоко беспокоены совокупным воздействием нескольких кризисов, которые подрывают способность людей производить продукты питания и получать доступ к ним», – заявил он. Единственный способ побороть мировой голод – уничтожение системы, при которой ничтожный процент владеет большей частью благ нашей планеты и установление общественной собственности на средства производства. Товарищ, вступай в борьбу за ликвидацию капитализма, пиши на почту в описании.